друзья всем привет сегодня с вами видео я вам расскажу как выровнять текст в программе microsoft word мы научимся с вами смещать его в центр вправо влево а также по ширине Итак, напечатаем с вами текст допустим канал самовар давайте увеличим шрифт поставим 18 вот по умолчанию текст печатается с левой стороны для того, чтобы нам сместить текст в центр или вправо, либо по ширине, у нас есть вот такие кнопочки сверху. Вот они, четыре кнопки. Выделяем текст «Канал самовар», наводим курсор, и у нас выскакивает подсказка «Выровнять по левому краю». Переходим дальше «Выровнять по центру». Нажимаем, вот у нас выровнялось по центру. Нажимаем «Выровнять по правому краю» и, соответственно, выделенная фраза, слово, либо текст у нас перемещается вправо. Давайте для примера я сделаю вот так три текста. Допустим, выделяем первую строчку, выравнивать по левому краю, второй – выравнивать по центру и третий – выравнивать по правому краю. Что такое выравнивать? По ширине я взял текст из книги война и мир сейчас я вам включу вот видите да у нас вот напечатан текст вроде бы все ничего все красиво но обратите внимание вот на эту часть э по правому краю выравнивания. у нас текст кривой неровный допустим если мы его выделяем весь Выделить можно, также нажать Ctrl-A, это у нас выделит весь текст. И, соответственно, сделать, выровнять по ширине. Вот, видите, у нас с вами текст стал красивый, ровненький. Еще раз выделяем, допустим, по левому краю, некрасивый текст по ширине, вот, текст идеальный. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!